Всем привет, ребятки, с вами Штребух, расхититель помойки. В этом обзоре находок я вам покажу то, что я нашел в помойках. Как обычно, помоечка меня кормит. С вас лайки за мой труд, за то, что я рыл помойки до снег, до хуя, блядь, это погоду херовую. И досмотрите видео до конца, потому что в конце что-то будет. Штребух! Был найден полностью рабочий самокат. Да, таких самокатов я еще не находил. Самокат реально топовый. Я думаю, на нем даже трюки можно делать. Самокат от бренда JetBug. Самокат сделан очень качественно. Он складывается и раскладывается, и на нем даже вот здесь почти люфта нет. Конструкция у самоката на вид крепкая. Так что я думаю, что данный самокат даже трюки выдержит. Ну а продавать я его буду в сезон, когда весна наступит. Продам тысячи за полторы. Помоечка дарит средство передвижения. И, кстати, я тут подумал, а может мне этот самокат разыграть среди вас? Ребят, напишите в комментариях, если вы хотите самокат. Если я увижу много комментариев по типу «Я хочу самокат, разыграй самокат», то я его разыграю в следующем видео. А самокат, кстати, реально крутой. Была найдена сумка для ноутбука, полностью целая Ну, на вид не сказать, что она новая, но пользоваться можно И, скорее всего, этой сумкой пользовались в каком-то офисе Продастся рублей за 50 на барахолке А еще был найден пакет с блоками питания Здесь их очень много, но, к сожалению, в этом пакете у нас лежала банка с чем-то сладким В итоге эта банка разбилась, и теперь эти все блоки в какой-то сладкой воде и оно все липкое, очень неприятно. Их нужно будет все протирать. Но блоки питания, скорее всего, рабочие. Я их боюсь сейчас в сеть втыкать, потому что меня током ударит. Скорее всего, это выкинули с какого-то магазина. Вот эта подставка, скорее всего, каким-то часам, которая стояла на витрине в магазине. Данные подставки продам на барахолке, но вот блоки питания оставлю себе. Также здесь большое количество вот таких проводов. Не знаю, для чего они нужны. Скорее всего, это типа антиугонки в магазине стояли. Но вот Блоком питания я бесконечно рад, потому что блоки питания мне всегда нужны. Также была найдена компьютерная мышка от бренда Logitech. Бюджетная обычная мышка, продам на барахолке рублей за 50. А вот это уже интересная находка. Это автомобильная грелка с регулировкой мощности, которая втыкается в автомобильную розетку. Машины у меня нет, я ее еще не успел проверить. Подарю ее Диме, у него есть АК. Если не видели видос с обзором на машину моего друга, посмотрите, он будет вот здесь. Была найдена швабра с отпаривателем Подобную находку я еще ни разу не находил Но вещь довольно таки интересная То есть с помощью этой швабры Типа офигенно будет мыть пол Не шарю, ребят Такой вещью я еще не пользовался Швабра от бренда Kitford. Ну а вместе со шваброй даже были насадки Данную швабру продам на Авито Рублей за 500 Неплохая находка для дома Она полностью целая и работает прекрасно а еще было найдено два рюкзака, и что очень важно, они полностью новые. На них написано Minox Russia 2019, видимо их где-то бесплатно раздавали. Рюкзаки абсолютно целые, полностью новые. В принципе, таким рюкзачком можно пользоваться. В спортзал можно с таким ходить. Но только если бы этих надписей не было, было бы намного лучше. Помойка дарит возможность носить новый рюкзак. Небольшое количество бытовой электроники для дома и даже для машины. Есть вот такой вот пылесос. Судя по качеству, это самый какой-то бюджетный пылесос. Не знаю, рабочий или нет, продастся на барахолке. Рублей за 50. А еще есть залупные щипцы для волос. Залупные в плане том, что они, судя по качеству самые дешевые А еще есть рабочий фен Равента Два рабочих утюга Неработающий выжигатель Неработающая кофемолка Вот такая хрень для волос Вообще без понятия что это Но она к сожалению не работает И вот еще подобная находка Это фен расческа для волос Глючные весы от бренда Торнео Хотя они вроде бы как и работают иногда, но в то же время высвечивается постоянно вот эта надпись. Также есть бюджетный джойстик для компьютера от бренда Defender. А еще был найден вот такой вот роутер от бренда D-Link. Он, кстати, очень большой, одноантенный. А, так это не обычный роутер. Это роутер дрон терминал В общем, терминал и роутер два в одном. С помощью данного терминала... Можно подключать дома интернет. Он заводится вот сюда через оптический кабель. И кстати на этом роутере даже есть пленочка. Короче, можно сказать, что он новый. Но в комплекте с ним не было блока питания, поэтому продастся он на барахолке рублей за 200. А еще была найдена ретро-находка. Это радиоточка, которая подключается в квартирах, где можно слушать бесплатное радио. Кстати, ни у кого в квартире подобные штуки я не видел. Мне очень интересно, что на этом радио будет играть. А еще был найден вот такой вот офигенный триммер от бренда Philips. Это, я так понимаю, триммер и машинка для стрижки. Два в одном. И он, кстати, рабочий. В комплекте с ним даже был блок питания. Данный триммер заберу домой, буду тестировать на своих яичках. А еще была найдена машинка для стрижки. Она тоже рабочая. Ее продать можно будет рублей за 100. Ну а в этой куче, что не рабочая, продастся рублей по 20, по 30. Ну а что рабочая, рублей по 50, по 100 на барахолке. А еще была найдена USB подсветка. Но, к сожалению, она не работает. Вот в этом месте просто оторвался проводок. Нужно будет запаять. Я эту лампу обязательно починю, потому что на вот этих штучках имеются магниты. Ее можно будет очень удобно крепить куда-нибудь. Прикольная находочка. Оставлю потом себе. Помоечка в очередной раз дарит секс. Были найдены презервативы для полового пениса. Призики от бренда Durex и Contex. И кстати они как раз мне подойдут Размер XXL Помоечка радует как обычно Это офигенно Дарит секс, а также дарит возможность не забеременеть Помойка дарит большое количество денег Здесь их целая пачка Но к сожалению это дубли Бабки не настоящие когда я их нашел, просто охренел, но потом быстро обломался. Эх, были бы эти бабки настоящие, тут их очень много. Когда же мне уже повезет, и я найду настоящие деньги в помойках? А то я уже задолбался эти дубли считать. Это миллион долларов? Нафиг мне эти пятитысячные, мне бы вот одну такую. Я бы жил до старости лет и кайфовал бы. Нашел быстрые черевички-скороходы. Это очень неожиданная находка. Я охренел, когда это увидел. Я сразу вспомнил сериал «Десятое королевство». Кто видел из вас этот сериал, пишите об этом в комментариях. Когда-то я просто балдел от этого сериала. Они мне будут очень маленькие, но если бы они имели какие-то магические свойства, я бы их каким-то образом... Образом, но по-любому натянул бы себе на ноги. Но, к сожалению, это все сказки. И продам я эти черевички рублей за 50 на барахолке. Небольшая часть мелких находок. Во-первых, были найдены абсолютно новые маски от коронавируса. Данные маски заберу домой и буду ими пользоваться. Также было найдено две пары новых носков. Они с бирками. И это носки для военнослужащих. Просто сказка. Буду носить и кайфовать от халявы. Также была найдено мыльная рыльная новая запечатанная от бренда Ями. Деревянная коробка от от Gucci, но к сожалению она пустая. Также был найден древний фотоаппарат от бренда Sony, но я его даже не проверял, потому что в этом нет смысла. Данный фотик продастся на барахолке рублей за 50, а все потому что он очень старый сейчас телефоны лучше фоткают, чем данный фотоаппарат. Был найден телефон легенда настоящий орехокол, это Nokia 3310. Внутри телефона даже есть батарея, но телефон нифига не включается, я его пробовал заряжать и через зарядку, и через универсальную зарядку для батареи возможно просто сдохший аккумулятор но или он утопленный я не знаю продастся на барахолке рублей за 100 на запчасти также был найден тетрис вот это крутая находка, положу в сюрприз бокс. А еще была найдена вот такая коробочка Insunlight, к сожалению, пустая. Пригодится для продажи какой-то бижутерии. Также была найдено немного женской косметики. Вот, допустим, какая-то присыпка для лица розового цвета, она там есть, от бренда Givenchy. Ну, то есть, вот эта штучка, ребят, чтобы вы понимали, стоит примерно, ну, наверное, 5000 рублей. Может, 4, не знаю. Вот еще какая-то шняга, чтобы лицо мазать. Вот еще немного косметики. А еще была найдена вот такая женская сумка. И скорее всего она дорогая. По ощущениям она кожаная. Сумка из Италии от бренда Gianini Sharini. Продастся данная Gianini Sharini сумка на барахолке рублей за 50. За 100 ее даже там не купят. Также была найдена вот такая вот курочка. Новый оригинальный блок питания от Apple, но чуть-чуть он подзарыганный. Брелок походу для ключей в виде головы черта. И парочка ширпотребных часов. А вот это уже крутая находка. Это беспроводная щетка от фирмы Браун. И она была найдена с док-станцией, и щетка полностью рабочая. Под эту щетку нужно всего лишь купить вот эти насадки. Они отдельно продаются. И можно пользоваться и кайфовать от халявы. В магазине данная щетка мне бы обошлась тысячи, наверное, за три. но в помоечке все бесплатно. И это меня очень радует. А еще была найдена коробочка с холодком со вкусом яблока. Холодок прямиком с 2007 года. И был еще вот такой холодок. Таблетированный холодок из RSFSR. Когда-то он продавался за 7 копеек. Ребят, вот это я очень сильно хочу сейчас попробовать. Данному холодку, наверное, лет уже 30. Вскрываю холодок. И что я тут вижу? Какие-то таблетки. Надеюсь, я не протяну педали от этого холодка. Слушайте, ребят, несмотря на то, что этот холодок очень старый, свойства свои он не потерял. Я даже реально слегка чувствую легкий холодок. Но больше это какие-то сладкие таблетки. На вкус как зубная паста. Но я съел эту таблетку и, надеюсь, не протяну педали. Но если вы меня потеряете, то знаете, это все был холодок. И еще небольшая кучка мелких находок, среди которых выделяется очень сильно вот эта голова от манекена. Голова, кстати, очень крепкая. Я эту голову заберу домой и поставлю на полку. Возможно, в будущем запаяю дно, сделаю сверху головы дырку и сделаю из этой головы крутую копилку. Еще была найдена древняя клавиатура зарыганная, которую купят на барахолке рублей за 50. В чехле был найден вот такой вот планшет с целым, кстати, экраном. Планшет от бренда Helios, Gumu. Но, к сожалению, с ним что-то делали. Как вы видите, из планшета выходили два просмотра которые обрезали я пытался данный планшет заряжать но он не включается да и тем более это старый планшет его можно продать на запчасти как донора здесь целый экран я думаю рублей за 500 на авито возможно его кто-то купит ну а так планшет не работает к сожалению также был найден офигенный мини телефон такого я ребят еще в жизни ни разу не находил телефон от бренда мегафон вместе с ним даже была коробка и инструкция Телефон очень маленький и прикольный. Я этот телефон оставлю себе для связи. Его реально можно куда-нибудь спрятать и его даже не заметят. Из косяков могу сказать только то, что данный телефон работает только лишь на сети Мегафон. Больше никаких косяков нет. А еще были найдены коробки от айфонов мне в коллекцию. Выделяется вот эта коробка от айфона 3GS. Данной коробочки в моей коллекции нет, поэтому я очень рад тому, что нашел данную коробку. А еще была найдена вот такая деревянная коробка, которая служила кому-то в роли копилки. Там очень было много 10 копеечных, 50 копеечных монет. Я их все повыкидывал и оставил только от 5 рублевые, рублевые. Помойка дарит деньги. А еще помойка дарит охлаждение для ноутбука от бренда STM. Модель IcePad. У охлаждения есть косяк, поврежден провод. Но это в принципе легко починить. Я уверен, что чисто из-за этого данное охлаждение и выкинули. А еще был найден кнопочный телефон, Nokia 101 с коробочкой, но к сожалению он не включается. Возможно сдох аккумулятор, не знаю в чем проблема, но данный телефон на вид как новый, в идеальном состоянии, как снаружи, так и внутри. И еще была найдена вот такая Nokia. Но к сожалению, данная модель не является коллекционной, ее купят на барахолке рублей за 50. Мыльная рыльная. По моечке было найдено много его. Все, что на столе, я заберу домой. Здесь есть две зубных пасты: гавайское мыло запечатанное. И вот такое мыло камей. Также есть антисептик для рук. Самое крутое это капсулы для стирки, которые очень мне понадобятся для стирки курток зимних. Да и не зимних, осенних, вообще в принципе любых. Эти капсулы очень классно пахнут. Ими можно даже мазать тело, и использовать как духи. Также заберу ополаскиватель для рта, дезик для подмышек. Тут, кстати, почти полный баллон. Спрей-кондиционер для волос, гели для стирки, кондиционер для волос и еще пятновыводитель. А вот эта мыльная рыльная поедет на барахолку, там это будут покупать. Правда в этой сумке что-то пролилось, но я думаю для людей это не будет проблемой. Тут даже есть духи от бренда Вернисаж. Был найден неплохой такой маленький кальянчик. Который был вот в такой коробочке. Он, чтобы вы понимали, реально очень маленький. И вроде бы он не дешевый. Кальян от бренда MUA. Не знаю даже сколько подобный кальян стоит. Напишите ваши варианты в комментариях. Данная глиняная чаша не от него. Здесь большая дырка. Она как бы сюда не вставляется. И колба у него, кстати, пластиковая. Зато вот эта шняга вся очень тяжелая. Прям реально капец. Можно было бы на металл сдать. Но данный кальян я оставлю себе. Мне как раз такой и нужен был. Маленький, компактный. Только вот откуда вот эта штука, я так и не понял. Возможно она куда-то сверху вот сюда одевается. Не знаю. Ну а если бы я этот кальян продавал бы, то продал бы рублей за 800. И буквально через пару дней после того, как был найден этот кальян, были найдены угли для кальяна. Не знаю, хорошие они или нет, буду тестировать. Но это очень круто. Помоечка всегда чувствует и дает мне то, что нужно. А это уже, ребят, ценные находки. Нашли с Димоном фарфор. Правда, я в нем не особо разбираюсь. Пусть Димон вам все и расскажет. Вот эта вот статуэтка клоуна 70-80-х годов была изготовлена на заводе в городе Вербилках. Имеет соответствующее клеймо. Статуэтка курочки также имеет так, это же аналогичное клеймо этого же завода. Кружки ЛФЗ, Ленинградский фарфоровый завод. Но у них есть проблема. Это трещина на одной кружке, сильная трещина на другой кружке. Поэтому продадутся они за 300 рублей. Чайник Гжель. Я в это клеймо не знаю. Статуэтка старухи у разбитого корыта. Кисловодский фарфоровый завод. Статуэтка Орла. Это хрустальные бокалы такие небольшие. Крусталь, ребятки. Статуэтка Лоуна стоит в районе 2000 рублей Чашки ЛФЗ попробую продать за 300 рублей Кофейник 100 рублей Курочка это 200 рублей Это по 500 рублей Орел и старуха Короче на всем это можно будет заработать на барахолочке ребят. Примерно 4000 как минимум А еще Димон забыл сказать про вот такую вот пепельницу Посмотрите какая она красивая Там внутри какие-то пузырьки находятся Пепельница очень тяжелая Помоечка дарит деньги в виде фарфора Притащил с помойки большую сумку с канцелярией. Я на помойке попал на выброс из хаты. Здесь много всего интересного. Сейчас я ее разберу и покажу вам все самое ценное. Сумка, кстати, довольно-таки нелегкая и большая. Вот сколько всего мне удалось извлечь из этих сумок с мелким барахлом. Во-первых, там был вот такой ножик, но он, к сожалению, поломанный. Это ножик мультитул, ну, типа тут куча там всяких отверток и так далее. Нужно его чинить. Потому что он разваливается А еще в сумке были каши быстроф от фирмы Нескле Каши просроченные, но я думаю, каши ничего не будет и ее можно будет хавать. Также там была вот эта скумбрия. Я бы ее не стал есть, потому что, ну, реально опасно. Целых три банки. Даже не знаю, что мне теперь с ней делать. Наверное, я ее выкину. А еще там было варенье. Вот это, допустим, пюре яблочное. А вот это вишня в джеме. И написал, убрать в холодильник. Беспроводные наушники, они даже светятся. Но одно ухо, к сожалению, не работает. Наушники от фирмы JBL. Там была вот такая банка, и она облеплена, кстати, настоящими 10-рублевыми банкнотами. А внутри я даже нашел кэшбэк от помойки. Там лежит 21 рубль. Ну, а вот эти бумажки, я думаю, у меня не получится отклеить. Но я постараюсь. Также нашел в этой сумке три незаполненные новые благодарности. Вот даже одну себе дал. За труд на помойках. Повешу на стенку. Была там еще книжка Франц Кавка, Мастер Пост Арта. Подушатанный кошелек. А вот этот интересный, этот советский, кожаный. Также там была вот такая штука. Это, походу, какая-то игра. Где-то я видел в американских фильмах, как с помощью такой шняги кто-то играл, типа берешь так подкидываешь и ловишь этот шарик на вот эту штуку, здесь походу решает опыт, с первого раза у меня не получается поймать этот шар о, поймал. Также в этой сумке даже были непросроченные препараты. Вот мирамистин, это дорогая вещь. Кетанал, фурацелин, найс, мизим. Особенно мизим. Мне он очень сильно пригодится, ведь я ем еду из помойки. Также извлек из сумки два блока питания. Вот это, кстати, интересные на две USB-шки. Так, надо проверить, вдруг не работает. О, работает. Также из сумки извлек остатки телефона от бренда Huawei. Здесь по сути экран и задняя крышка. Очень обидно, что телефон был не в сборе. Ну и самое крутое, что мне удалось достать из этой сумки, это три абсолютно новые альбомы для рисования. Также две новых краски, вот эта бушная, но ее еще не изрисовали. Еще вот такие запечатанные тюбики с краской акриловой. Новая гуашь, новые фломастеры, новые ручки, еще одна пачка ручек. Вот здесь россыпью много всего пишущего. Вот такие маркеры офигенные, вот я их проверил, они работают. И они кстати пахнут, таких маркеров я еще в жизни не встречал. Даже есть новая тетрадь для рисования. А из пакета я это все повыбираю и подарю альбомы краски для своей племянницы даже было два чехла для айфона 7 плюс у моей сестры iphone 7 плюс я ей этот чехол и подарю и второй тоже было найдено в помойках два пылесоса но к сожалению вот этот не работает поэтому его придется разбить на металл зато вот этот огромный пылесос полностью рабочий И сосет он восхитительно. Модель пылесоса на экране. Данный пылесос мощный, в комплекте насадка, труба, шланг, все что нужно для того, чтобы пылесосить. Судя по наличию побелки внутри пылесоса, этим пылесосом работали, когда ремонтировали квартиру. То есть данный пылесос использовали для чистки после ремонта квартиры. И кстати, очень часто у меня на авито покупают пылесосы именно для этих целей. Так что я его с легкостью продам рублей за 900. В данном пылесосе есть косяк то, что нет колеса. Но это в принципе на работу не влияет. Так что я думаю, может с торгом, но за 600 рублей его точно заберут. А еще было найдено две новых книги вот в таком чехле. Книги, возможно, выдавались кому-то бесплатно. Здесь написано «Славянский домостроительный комбинат». Первая книга толстая и очень тяжелая, а книга содержит руководство для проектирования и постройки зданий. Состояние книги просто восхитительное. Здесь имеется большое количество полезной информации для тех, кто планирует строить свой дом. Ну а вторая книжка уже потоньше. Тут написано «Русский хутор инцеблок...» Энциклопедия фермерского хозяйства. И она тоже на вид абсолютно новая. Здесь что-то тоже про хуторское хозяйство пишут. Данные книги с этим чехлом продам за 1000 рублей. А еще была найдена уникальная находка, такого я еще не находил. Это калифорнийский номер из штата Иллинойс. Я не знаю, настоящий этот номер или нет, но возможно он не настоящий. А может и настоящий, хрен его знает. В калифорнийских номерах я не разбираюсь, поэтому оставлю этот номер себе и повешу в гараже на стенку. Ну вот как-то так, потом уже как-нибудь нормально закреплю. Была найдена электроплитка, полностью рабочая, продастся на барахолке рублей за 200. И кстати, мне она нравится тем, что у нее покрытие типа стальное, нет никакой краски, которая со временем облазит, и данную плитку будет удобно мыть. Тому, кто ее купит. Небольшое количество мелких, но офигенных находок. Во-первых, есть вот такая вот бутылка в виде гантели. Из такой бутылки можно пить и сразу же качать бицуху. Продам рублей за 50 на барахолке. А вот это оставлю себе. В этой банке капучина Тут почти целая банка. Буду дома пить капучино, кайфовать от халявы из помойки. Две пары ноутбучных колонок, которые продадутся на барахолке по 50 рублей. Рублей за 50 улетит этот термос. А вот эта Пляжка рублей за 10 улетит. Три новых стакана, которые продадутся рублей за 50. И вот этот заварник тоже улетит за полтинник. И он, кстати, абсолютно новый. А еще был найден вот такой прикольный подсвечник. На нем написано выборг. Вот сюда вставляется свечка и, кстати, иголка острая. Я поначалу подумал, что здесь надо палец протыкать, чтобы вся а кровь вытекала. Ну, куда-то не в ту сторону меня мысли понесли. А вот снизу написано замок основом в 1293 году. В общем, в общем, данная штука вешается на стену и в нее вставляется свеча. Крутая находка для дачи, если там нет цвета. А еще вот прикольная штучка. Здесь написано Одесса. Это такой вот сувенир из Одессы. Кто-то в Россию привез и выкинул. А еще нашел себе домой две банки кофе. Здесь примерно полбанки. Ну и тут чуть меньше половины банки. Помойка дарит халявное кофе. И еще помойка дарит кедровые орешки. Вот это очень полезная находочка. Принесу домой и буду их щелкать и кайфовать от халявы И кстати данный подсвечник я уже прикрутил к стене Возможно в гараже отключат свет И он очень пригодится Нашел 4 банки меда Вот эти вот три банки С цветочным медом А вот это даже запечатанное Банки сделаны из дерева, а внутри офигенный цветочный мед. Правда, я его не попробовал, еще не успел, но я думаю, он очень вкусный. А вот здесь полбанки меда, кто-то его уже ел, и я, кстати, эту банку открыть нифига не смог. Думаю, нужно горячей водой вот здесь прогреть, и крышка откроется. Я этот мед, конечно же, оставлю себе, потому что в магазине мед покупать очень дорого. А еще нашел вот такую офигенную белку из мультфильма "Ледниковый период". Данную белку тоже оставлю себе. Смотрится она офигенно, и у нее такой прикольный хвост. Спина у белки полосатая, это очень мило. Данную белочку оставлю себе. Будет стоять на полке в моей комнате и радовать меня. У меня в гараже завелись крысы, и из-за них теперь вот эти лампы не работают. А все потому, что они отгрызли провод. Такой наглости я еще не видел. Нужно будет бороться с крысами. Напишите ваши варианты в комментариях, каким образом мне бороться с крысами. А вот здесь у них нора. И если я приношу еду из помойки, данные крысы начинают ее сразу сжирать. Ну ладно бы, если бы они ели просто еду, так они уже провода грызть начинают. Ребят, это жесть. Напишите ваши варианты в комментариях, каким лучшим способом мне с ними бороться. Возможно, у вас уже была похожая ситуация. Нашел большое количество полотенец для рук. С учетом того, что в гараже нечем руки вытирать, это просто офигеннейшая находка. Теперь у меня есть стратегический запас полотенец, которых мне хватит, ну я думаю, месяцев на три. Помойка снова офигенно обувает в брендовые кроссовки и кеды. Во-первых, были найдены кроссовки от бренда Lacoste, полностью оригинальные. Правда, вот размер 36 Мне они, конечно же, будут маленькие. Состояние кроссовок идеальное, их чистое нужно лишь отмыть и все. Хотя я бы их и так носил. Из косяков внутри кроссовок стоят не родные стельки, но они прорезиненные и офигенно удобные по-любому. А вот еще кроссовки Пума, тоже оригинал, тридцать с половиной размер, розовые кроссовочки, нормальные так чисто с виду, кроссовки полностью целые, продать их можно будет на Авито рублей, я думаю, за 500 как минимум. Еще были найдены ушатанные венсы. но ну вот не уверен, что они оригинальные, но сделаны качественно. С виду они подушатанные, но в принципе целые. Продать их можно будет на барахолке рублей за 100. И еще одни топовые кроссы от бренда Nike. И, кстати, тоже оригинал 40-го размера. С виду они в хорошем состоянии, продать их можно будет рублей за 800 на Авито. Ну и рублей за 800 улетят данные лакосты. Обидно ли, что моего размера здесь нет. Но ничего страшного, помоечка меня еще обязательно обует. Нашел неплохой такой костюмчик, правда вот вместе с этим пиджаком штанов не было и на вид он как похоронный, но ничего страшного. Данный пиджачок будет неплохо смотреться с этими брюками и они кстати абсолютно новые с биркой. Люди совершенно заелись, выкидывают абсолютно новые вещи. Не первый раз в принципе нахожу, поэтому особо не удивляюсь. В данном пиджаке и в брюках буду снимать видосики на YouTube, так что мне данный костюмчик чисто нужен как реквизит. Ну а если б мне не в чем было идти в ресторан, я бы данный костюм не одел. В нем только на похороны идти. А еще помойка не только обувает, но и утепляет в офигенные штанишки. Данные штаны на вид как новые. И скорее всего их покупали для того, чтобы кататься на сноуборде. Ну а я в этих штанах кататься на сноуборде, конечно же, не буду. Буду в них ходить по помойкам и кайфовать от теплоты. Ведь помоечка в очередной раз меня утепляет. Вот, посмотрите, какие офигенные штаны. Они, кстати, вообще на вид как новые. Реально одел их, и мне сразу стало тепло. По помойкам в них ходить будет одно удовольствие Ребят, я в шоке, как обычно, блин Офигенно, реально, блин, круто А еще была найдена крутая женская парка Осенняя От бренда Mango, И она, кстати, такая приятная, капец Выглядит просто офигенно У данной курточки нет ни единого изъяна Я не знаю, почему ее выкинули Состояние рукавов офигенное Молнии все работают На вид курточка в офигенном состоянии кстати, размер парки S. Данную курточку в магазине Манго, я думаю, покупали тысяч за 5. Попробую данную куртку продать на Авито рублей за 800. Скоро весна и данную курточку, по идее, должны будут купить. Мне только лишь остается ее постирать перед продажей, и данная куртка будет радовать новую владелицу. А еще было найдено абсолютно новое полотенце, которое я заберу домой. А нет, это не полотенце, это какая-то чалма для сушки. Без понятия, что это, приду. Моя девушка с этим разберется, я думаю. А еще был найден неплохой женский халат из магазина Lavre Public. Это дорогой магазин, и подобный халат в магазине в этом будет стоить тысячи четыре как минимум. Моя его точно носить не будет, поэтому я его продам на барахолке. А вот вот эту барсеточку, возможно, она будет... Будет носить это женская борсетка от фирмы Запорожец. Такой бренд я еще не встречал. Борсетка в хорошем состоянии, молнии все работают. Внутри она ничем не запачкана, абсолютно целая борсетка. И кстати, довольно-таки вместительная и сделана плюс качественно. Ну еще плюс, конечно же, она мне досталась бесплатно. Положу данную борсетку в сюрприз бокс для девушки. На вид, кстати, можно назвать эту барсетку унисекс, потому что не совсем она уж и женская. Так что я бы мог ее и себе оставить с ней ходить, но она мне просто не нравится. Да, братва, заелся на помойках. Вот так и живу. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Как и обещал, в конце что-то будет. Будет вот, смотрите, что. Лайки внизу, комментарии с вас. Меня помойка кормит, а я кормлю контентом вас. Всем пока!